Стать отцом легко, но вот быть отцом это совсем другое дело. Современные мужчины. Мы инфантильные, да, мы как бы бежим ответственности. Чтобы мужчина взял на себя ответственность семьи, отцовство, он действительно должен повзрослеть и не только посидеть, но и внутри, что очень часто не соответствует. Для меня это ответственность знак равно счастью, потому что я счастлив быть отцом своих детей. Отцовство твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале Яродитель.ру